Ну что, друзья, я пришла в огород. Все, детишек помыла, девочек. И сразу пришла кормить. Воду сейчас набираю. Поменяла всем. Курам, гусям дала. Бяшки. Бяшки сушняк, Почему-то сильно был. И, короче, это. Набрала картохи. Сейчас хочу что-нибудь приготовить. Может, толчинку сделаем или отлитый. Посмотрим. Давайте я вам покажу. Проведу свой мини-обзор. Смотрите, сток травы. Целый сток. Здесь все убрала. Все прибрала. Куры бегают у меня без путы. Астрочки начинают свистеть. Все чисто у меня здесь. Вот который некоторый лук остался еще. Надо будет завтра его прибрать. Сегодня что-то что не хочу. Сегодня, друзья, не хочу. Вот. Крыжовник надо подколотить, заколотить, чтобы он поднялся у меня. А то травой его все придавило. Флоксы мои, которые в том году купила, вот. Вот там еще флокс выжил. Розовый красопед. Вот этот цвет меняет тоже. Сиреневый такой, а потом вот такой цвет превращается Так, скоро, друзья Очень скоро у нас Расцветут хризантемы И мне очень интересно, какие цветы будут Каким цветом Очень интересно, жду, не А здесь приправа Все, травы нету, друзья Приятно ходить Прям лафа-лафа Только Викторию надо поправить Астрочки Начинают свести мои красопеты обожаю люблю я вас очень люблю вот здесь это кошмар если дождя сегодня не будет ну или утром то есть придется завтра здесь выдирать да в принципе кажется что много а так начнешь раз два я обчелся красненькая викторочка маленькая Очень вкусно сейчас воду набираю воду и все и погнал я домой андрей приедет сейчас вот так может на этом попрощаемся а может покажу что приготовили Ладно, друзья а пока пока вам ну вот друзья сказала засниму что, что у нас сегодня на ужин а у нас на ужин папа сделал домашние котлеты сейчас сейчас нарежу котлеты вот андрей сделал приехал Скрутил, перекрутил все, скрутил. Я слышу девочки. А я рожки по-быстрому -по сделала, Они любят такие рожки. Да? Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. не, курочка, не нужно. Тебе курочка а, не нужно? Нет. Ладно, дай бы туда будем. Да и еще. Я не можешь окошку. Давай, телефон-то убери, Амина. Убери телефон, неудобно так кушать. Ты тарелку закрыла свою, давай. А раз запустишь по тарелку и не будешь кушать. Хлебушек. Хлебушек. Кушай. Тебе тоже надо хлебушек, да, Дарина? Приятного аппетита. Мама, молоко, бойте молоко. Приятного аппетита, мама. Нали? Мама, пьяная аппетита. Ты-то ч полный рот сунула? Никогда так не ела. ты ч? чего? Паша, люблю такие ложки. Вот молоко. Амина, будешь что ли, молоко? Ты-то не повторяй. надо Дарин. Ммм, вкусно. М -м -м. Я тут тумала. Дави? М -м -м -м. И чё, кушаем. Кушаем. Молоко хотят. Oh, oh. <реш> Амина, ты будешь молоко-то? Mm. Нет? Mm. <пишись> а да, потом я еще налью. Налю, налю. Кушайте все. Mm. Я, напиток, все а я все не напиток, Друзья, по скрипту. У меня Димка сейчас приехал, вот он. Привез мне подарок. Представляете, я не знаю, что там. Жидкостный уровень. Уровень жидкостный ты мне привез. Штатив привез, друзья. Штатив. Подержи камеру. Теперь они будет. Хоть, хоть не маленький был. А Там под уровень все можно сделать. Хотел еще этот микрофон взять. Там не было. Ой, блин, Ничего себе! Мама уже блогер. Стой аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Давай, может, ты разберешь, я ведь не умею. О, Дарина, привет. А, вот Капа фирма Копка. Капа называется. Да -да. Короче, я это открутил. Ну. Да, Настя, они не могли засунуть. Ой, ладно. Ой, там что-то еще выпало. Что выпало? Что такое? Улетело что-то мне показалось. Дима не улетела ничего. Улетела? Я говорю, что-то улетело. Нашли, друзья нашли. Че? Чуть-чуть все вырезать надо, а? Так, а вот Татарин, что ли, все обрезать хочешь? О, вот этим штативом я вот засяду, так засяду. Опять же, так не походишь. А я могу, это, кстати, э, мастер-классы снимать с таким штативом. Иди отсюда, городом воняет. Что за придумал? А городом как воняет-то, Давид? Я удивляюсь. А мы деревни какашками, да? Дарина, привет. Духами пахнет? Да ни хера не крутится, Что такое? Папе, да? А сейчас, еще Нет, одна только выпала. Да? Да. А что такое, такое? Что О, Так он еще большой делается. Ой, он еще больше делается. Ай да но Это на весь рост. Фигасе. Так ты поставь на вес роста. Вот шикарно. штука. А, -а, -а, а, точно. Камера сюда прикручивается. У меня штатив такой же. Маленький, только в руках держи. А, ну -а -а. mm -hmm. все, понял. Трех. Еще, еще. Тут короче уровень есть. Yeah. Не, не до конца. А я неправильно сел. Ай, это... так. Так, кто-то еще не и сколько такой стоит? Миллион. Ух, у меня сын миллион зарабатывать начался. А -а -а. Ну, но ну, вот эту ножку, вот эту ножку а -а -а. я до конца открыл из-за этого. Ну вот засяду я так на диван и буду вдал вдал вдалеке говорить. И Дима, мне это, микрофон надо будет, чтобы меня слышно было. У меня там крутилка должна быть. Какая? Какая? <соторит> Что там крутится? Где, Дим? О, уровень. Тебя прям ровно будет видно. Тут уровень где. А как его видно-то? Видишь? Капелька? Пузырек, пузырек на... посередине. Ага. Ровно. -а -а. Uh -huh. Пол, папа, ровный. Папа может как пол изверять. У него свой есть. Не надо моим измерения. Можно вот так сделать. Вот так. Ну, как хочешь, так и настраиваешь, да? Это, короче, я включила, и мы ходим. Вот это интересно, что это такое. Прибавлять, убавлять интересно а я потом разберемся да. ладно, друзья все теперь точно прощаемся сегодня с вами на а а сегодня а всем пока пока готов. подписываемся на наш канал обязательно ставим лайки вам не сложно нам очень приятно всем всем пока да, мы всем это удачи. ладно все всем пока пока идем сюда